Добрый день, дорогие друзья! Солнце просто светит в глаза, неудобно говорить. Что специально снимаю, чтобы было видно вам. В этом видео я хотел вам рассказать про гингобилоба. Так же, как и зимину, я гингобилоба зимовал в подвале. И вместе, в принципе, со зиминой я ее достал, гингобилоба, на улицу. И вот это было одновременно в один день, что, что зимина, что гингобилоба. А зимина начала прорастать, ну, просыпаться чуть позже, а биолоба начала просыпаться достаточно рано. И вот сейчас уже вот вы видите, да, вот такие вот уже почти 10-сантиметровые на некоторых экземплярах уже прирост. Где-то 7, где-то 8, где-то вот 10 сантиметров прирост. И вот что меня радует, что такой по прирост, потому что наблюдая за погодой, которая была вот в мае, в начале июня вот эти колебания, то есть жара, холод, резкие перепады температур ночные и дневные, при этом это никак не влияет, она вот достаточно активно растет, развивается и в принципе я думаю, что за сезон вегетации даст хороший прирост. И также вот многие меня спрашивали про гингобилоба. кто-то хотел сказал, что в прошлом году осенью сказал, что хочет приобрести есть такая возможность, вот какое-то количество экземпляров будет доступно для продажи поэтому, если вам это интересно пишите пишите, звоните я на этом, думаю, буду заканчивать, то, что я хотел вам показать ее, что она прекрасно себя чувствует и я думаю, что так и будет продолжаться вот она такая красивая Биолоба. Если вы не знаете, что это за дерево такое, рекомендую посмотреть, почитать в интернете про него. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Пока!